Okay. Oh. Всем привет! Сейчас в крипто мире появляется все больше и больше новых проектов. Некоторые из них обладают безусловным потенциалом и явно заслуживают внимания. Одной из таких платформ является PrimeXBT. Сейчас у Prime как раз таки вышло обновление, которое я считаю нужно срочно обсудить. А для начала хотелось бы рассказать, что же из себя все-таки представляет PrimeXBT. Это торговая платформа, предлагающая комплексное решение с многочисленными продуктами и услугами, объединенными в одной учетной записи с интуитивно понятным и удобным интерфейсом. Эта платформа маржинальной торговли позволяет всецело торговать криптовалютой, индексами, товарами и валютой. Итак, начнем с самого важного, с обновлений. PrimeXBT недавно выпустила обновление версия 2.0, которое произвело революцию в отмеченной наградами торговой платформе и сделало ее более доступной для торгового сообщества. Обновление было сделано для поддержки введения маржинальных счетов на основе эфириум, а также стейблкоинов of. <laughs> Когда вы заходите на сайт PrimeXBT, вас встретит доброжелательное приветствие, состоящее из сообщения, что как бы напоминает нам о проделанной разработчиками работе. Здесь мы видим полностью реорганизованную панель управления, которая теперь включает в себя раздел основной учетной записи. Он обеспечивает быстрый обзор всех кошельков, маржинальных счетов, стратегий ковестинг или подписок. На главной странице пользователи смогут делать все, от просмотра остатков до внесения депозита или вывода средств а также много чего другого. Можно создать отдельные маржинальные счета для BTC, Ethereum, USDC и USDT. Депозиты также доступны для токенов в TOV, но там есть свои особенности. Если вы хотите пополнить свою учетную запись, вам нужно внести депозит на каждый конкретный безопасный адрес криптовалюты на панели управления учетной записи PrimexBT, а затем переместить внесенную криптовалюту из кошелька на каждый маржинальный счет. Что же еще входит в обновление? помимо биткоинов добавлены новые валюты счетов эфириум usdc и usdt пользователи могут использовать недавно добавленные валюты упомянутые ранее с маржинальной торговлей на основе биткоинов это масштабное обновление было полностью интегрировано в ту же внутреннюю торговую систему инфраструктуру и систему счетов если вы еще не зарегистрированы на prime то самое время это сделать начните работу с низким минимальным депозитом на секундочку регистрация занимает меньше минуты. Пара слов о маржинальной торговле. Важно отметить, что здесь был добавлен абсолютно новый раздел отчетов, соответственно бухгалтерский учет и налоговая отчетность стали проще. Также мы видим, что разработчики внедрили в свой проект журнал всех транзакций, который можно использовать для тех же самых целей бухгалтерского учета или налоговой отчетности. А по поводу рефералов, то здесь все вообще шикарно. Новые пользователи вполне себе могут генерировать новые валюты. Круто, не правда ли? Любые пользователи, привлеченные к Prime XBT, будут генерировать комиссию, выплачиваемую первоначальному ссылающемуся пользователю. Какой бы валютой счета не торговал новый пользователь, комиссии будут выплачиваться в этой конкретной валюте. Реферальные комиссии Prime XBT выплачиваются до 20%. Ну и куда же без ковестинг. Модуль также был обновлен. Теперь он также поддерживает эфириум, USDC и USDT в дополнение к CFD на основе BTC. Инновационный модуль торговли копиями соединяет подписчиков с менеджерами по стратегии, которые могут одновременно получать прибыль от друг друга. Последователи следуют за топ-менеджерами по стратегии, чтобы копировать их сделки, зарабатывая, когда эти более опытные трейдеры закрывают свои позиции. Менеджеры по стратегии сокращают комиссионные с капитала по подписчиков, зарабатывая им гонорары за успех, которые могут составить целое состояние. Все трейдеры ранжируются в глобальных списках лидеров, а пятизвездочная система удерживает сделки на вершине своей игры. А я напомню, что в центре модуля торговли копиями Ковестинг находится служебный токен COV, о котором я ранее уже сказала. Его можно использовать для получения дополнительных преимуществ в модуле торговли копиями. На этом, пожалуй, все, что я сегодня для вас приготовила. Дорогие друзья, за более подробной информацией вы можете можете обратиться на официальные страницы проекта, ссылки на которые я оставлю в описании под видео. Пишите в комментариях, что вы думаете о данном проекте, расскажите о впечатлениях в целом. Будет очень интересно почитать. Спасибо за просмотр, всем пока!